Слабая, нюзали лигу, лигу. Каждый день увакараил, лигу, лигу, лигу, лигу. Каждый день увакараил, Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В Латвии перед Ивановым днем собирают не только цветы и украшают дома, а также вяжут банные веники. Мы с Миком отправились в лес, чтобы набрать молодых березок и связать веники на весь следующий банный год. Мик, что у тебя здесь? У меня много березовых ветвей, из мы будем делать наши бания, березовые слаперы, потому что я не знаю, как их называют. Так что вы хлопаете по И я в машину, чтобы мы Хорошо. Я складываю по семь веточек веник. Иногда может быть больше. Это такое мое ощущение. Что веничек да, достаточно толстым должен быть, чтобы в бане можно было выпариться. Бы О, вот хорошо, хорошо. Мы складываем, потом будем связывать венички и веточки прямо из леса. Окей. Растапливаем баню. В Латвии есть такое поверье, что когда ты растапливаешь огонь, если огонь сразу загорается, тогда человек, которого ты любишь, любит тебя. А Огон. если он тухнет, то значит тебя не любит. Огонь! Огонь, да. Вот посмотрим, разгорится. Похоже разгорится. Мик, покажи. Горит огонь? Огонь! Шоу! О. Когда баня истопилась, мы очень хорошо напарились свежими березовыми вениками и прыгали купаться в рядом находящуюся речушку Илдзину. Вечер получился очень здоровый, а день очень интересный. С вами была Зажигалочка. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.